Зачем же тебе мужчина, когда у тебя все есть, даже дети? Зачем тебе мужчина, когда тебя не надо содержать, а ты сама можешь содержать еще пару детей? Зачем тебе мужчина, когда твой быт настолько налажен, что все новое однозначно будет помехой? Зачем же тебе мужчина, когда тебе уже настолько комфортно? быть одной, что любое вмешательство в твою жизнь воспринимается давление. Зачем? Многие женщины не понимают, зачем ему нужен мужчина, и поэтому мужчина к ним не приходит. Но если у вас возникла потребность в том, чтобы там мужчина пришел в жизнь, и вы задаетесь этим вопросом, может быть, Собственно, тогда и возникает именно этот вопрос. И появляется тот самый мужчина. Вот именно. Потому что он не нужен тебе как функция, а нужен тебе как человек. Тогда и в твоей жизни появляется шанс получить в себе человеческое отношение. Помимо твоей воли, он как-то естественно входит в твою жизнь. Звонок, сообщение, еще звонок как ты спала, доброе утро, что ты сегодня делала, как ты себя чувствуешь. И ты понимаешь, что ты не одинока. И ты понимаешь, что ты кому-то нужна. В один прекрасный момент ты понимаешь, что тебе уже есть кому-то что-то рассказать, тебя уже не пугают твои проблемы, тебя не пугают твои какие-то открытия и потрясения. И как бы ты ни делилась всем этим с подругами, своими болями, своими разочарованиями, своими страхами. Согласитесь, она не способна вас успокоить так, как сделает это любимый человек. Возможно, вы привыкли уже делать все сама и скажете, зачем мне это надо. Вас устраивает разговаривать с собой, разговаривать с Богом. Вы привыкли справляться все сама, но вы чувствуете, что вам чего-то не хватает. И тут появляется именно тот человек, который вас поддержит в трудную минуту, который скажет ласковое слово, человек, который захочет вам помочь. Хотя вы не привыкли к этому, вы привыкли все делать сама. А женское предназначение — это именно Жить по-женски легко. И все проблемы женщины должен решать мужчина. А женщина должна дарить ему энергию, должна дарить свою любовь, должна дарить понимание, вдохновение. То зачем же все-таки нужен другой человек в твоей жизни? Было для того, чтобы полнее почувствовать себя через него. Насколько ты нежная, например. Ты можешь понять только рядом с тем, кому нужна эта нежность. Насколько ты любящая. Ты сможешь понять, что даешь свою любовь. Насколько ты щедра и великодушна. Ты сможешь оценить только, когда будет с тобой рядом человек. Только, когда ты простишь другого человека и поймешь его. Ты поймешь, насколько ты ценна и нужна другому человеку. Если у тебя появилось желание подарить эту любовь человеку, но этого человека нету, и все нету и нету, а у вас есть огромное желание, вам необходимо привлечь того мужчину, привлечь свои энергии, привлечь своей любовью. Что же для этого надо? А для этого вам необходимо наполниться, наполниться энергией любви к себе наполнится радостью, счастьем, тестевом, и он обязательно к вам придет. Ну и, естественно, есть еще некоторые хитрые женские штучки, о которых я расскажу в курсе, об отношениях, об близнецовых планонах или как вывести существующие отношения на новый уровень. Переходите по ссылкам в описании видео. Оставляйте свои комментарии, было ли вам это видео полезно или нет. Подписывайтесь на канал и поставьте лайк, ведь это не трудно, правда, но мне будет очень приятно. До встречи в новых видео.